Скоро исполнится 10 лет, как мы встретились в Шанте. скоро исполнится 10 лет нашей и совместной жизни, и совместной деятельности. А мы решили вам рассказать, постараемся сделать это довольно коротко, чем мы, собственно говоря, занимаемся, в чем суть состоит нашей деятельности, на что она направлена. Все начиналось у нас в 2019 году, в апреле 2019 года, все начиналось, как у всех Близнецовых половинок очень феерично, космически, очень-очень очень невероятно. Все это, многим это все известно, об этом говорили много раз, повторяться мы не будем. Потом наступил другой этап, наступил этап внутреннего очищения, трансформации. Это уже был не 19-й, а 13-й год, и именно в этот год мы начали активную нашу деятельность. Начали мы ее и в двенадцатом году, но активная деятельность уже началась э, в январе, кажется, в, январе, э, в конце января-феврале 2013 -го года. Действенность наша, конечно, она менялась за эти годы, но самое главное оставалось неизменным. И вот о самом главном мы сегодня хотим вам рассказать э, для того, чтобы было больше четкое понимание не то, чтобы нас, что мы делаем, для чего мы делаем а скорее более четкое понимание пути, пути родных душ, мы это так называем, очень часто неправильно понимается термин родные души, мы хотим вас еще раз направить на наше видео, где рассказывается, что мы подразумеваем под родными душами, скажем коротко, родные души это групповое общее понятие, в которое входят близнецовые половинки, родственные души и кармические партнеры. Нам, честно говоря, не очень нравится об этом говорить, об этой всей градации, потому что за эти годы, после того, как мы начали деятельность, а мы впервые, первые в России, мы начали так профессионально и очень подробно об этом рассказывать. Так вот, когда мы начали об этом говорить в 2012-2013 году, это было действительно что-то очень, ну, если не святое, то, по крайней мере, что-то очень чистое, очень особенное. А за все эти годы это превратилось, ну, простите, просто в хлам какой-то, то есть это полная свалка. И чего вы только не можете найти а на тему близнецовых пламен, каких только нет рассказов и мифов и откровенной ерунды лажи чистой и действительно стоящей информации. Ну, то есть это такая вот уже знаете каша получилась. Поэтому мы об этом не очень любим говорить, а сегодня хочется сказать а все-таки о самом главном самое главное на этом пути Когда вы встречаете свою родную душу, у вас радикальным образом меняется ваше сознание, вы то что называется, у вас происходит духовное пробуждение, и вы совершенно иначе воспринимаете и себя, и жизнь, и своего партнера. Вот в этом и состоит смысл и встречи, и пути родных душ в том, что у вас все начинает меняться. Меняется ваше сознание, понимаете, и сознание становится мистическим. Вы начинаете видеть, чувствовать глубину мира, начинаете видеть, чувствовать совершенно другие краски звуки этого мира и вы видите и себя и партнеру и жизнь совершенно иначе вот в этом состоит самая главная миссия встречи родных душ это может быть встреча с вашей близнецовой половинкой может быть встреча с родственной душой мы, мы не будем подробно сейчас объяснять что это смотрите другие наши видео а иногда даже встреча с кармическим партнером может совершенно радикально изменить ваш а, взгляд на жизнь. То есть вам открывается новая жизнь, ваша душа пробуждается, она открывается, и вы видите жизнь иначе, и вы получаете демонстрационную версию программы, как вы лично можете жить под руководством своей души, и как вы можете общаться со своим партнером, со своей родной душой и даже с другими людьми. Качество жизни меняется радикально. Что значит качество жизни? Это не значит, что вы становитесь, знаете, как иногда говорят, избранным таким человеком, который как бы над толпой, над людьми, таким, я не знаю, полубогом или кем-то еще. Об этом, кстати, тоже поговорим в этом видео. Вот, Когда человек встречает свою родную душу, духовное пробуждение, у него энергетический уровень очень резко поднимается, и он чувствует себя реально полубогом, он чувствует себя всемогущим. Очень быстро вырабатывается духовные гордыня, это очень часто. И а, об этом поговорим сейчас а, немножечко о другом, об этом чуть попозже. Так вот, открывается совершенно другая перспектива жизни, и вот в этом и состоит назначение, миссии встречи с родной душой. Раньше, до 2019 года, ну до 2010 года, можно сказать, да, таких встреч было очень мало. Это действительно так. Я провожу консультацию уже вот скоро 10 лет по этой теме. То есть очень много, сотни, сотни тысяч консультаций на эту тему. И в основном 90 с лишним процентов встреч это где-то начиная с 2019 года. То есть... После 2019 года на планету Земля идут вот эти вот потоки энергии. Вы знаете, человек, который склонен анализировать, наблюдая за этой темой, он сразу же задастся вопросом, а для чего, собственно, нужны вот эти вот потоки энергии? Что за задача такая, которая идет свыше на планету Земля? Почему раньше этих встреч было очень мало, а после двенадцатого года их стало очень много, и сейчас их все больше и больше и больше. Потому что идет вот этот самый духовный переход. Кто-то говорит о переходе в 5D, кто-то говорит еще о каких-то других измерениях. Можно этими терминологиями пользоваться, можно другими. Суть не в этом. Суть в том, что жизнь человека может радикально измениться. И вот над этим нужно задумываться, на это обращать внимание, что открывается другая жизнь, реально открывается, понимаете? И при встрече с родной душой от вас не потребуется каких-то э, особенных усилий, ваших волевых, э, там, ментальных, каких-то еще, для того, чтобы эту новую жизнь начать. Эта новая жизнь перед вами открывается. Пожалуйста, идите. Но, как я уже упомянул, что потом, после вот этой космической эйфории, наступает внутреннее очищение и трансформация. Это очень болезненный и очень неприятный период, который проходит далеко не все. И почему не проходят люди? Потому что вот эта первоначальная космическая эйфория у кого-то, у многих точнее, создает такую иллюзию, что вот так должно быть всегда. То есть мы встретили родную душу и все, теперь мы только так будем жить и так оно и должно быть. Не совсем так. Новая жизнь дается не просто так. Для того, чтобы получить новую жизнь, новое качество жизни, новый уровень жизни, нужно принести в жертву очень-очень-очень много чего, своих эго-программ, своей старой жизни своей старой работой, своего прежнего бизнеса, своих прежних отношений любых, прежнего круга общения, огромное количество всего того, что вам по большому счету по сути мешает войти в новую жизнь, понимаете. вот назначение этого видео состоит в том, чтобы произошло осознавание, что открывается новая жизнь, новая перспектива, а старую нужно оставить там. Если вы хотите войти в эту новую жизнь, в новые отношения, то придется, хотите, не хотите, никто вашего согласия не спрашивает. Либо вы оставляете старую жизнь позади и идете вперед, либо вы, если, если вы не готовы ее оставить, значит вы просто не идете вперед. Все очень четко, конкретно, без э, всяких поблажек. И вот это все происходит, и человек это сильно смущает, а он начинает негодовать, он начинает, <как> он начинает э, как бы метаться между двух огней. В новую жизнь ему очень хочется, потому что когда духовное пробуждение происходит, это не просто вот, слова духовное пробуждение, жизнь другая. Вы пробудились, вы увидели краски, услышали звуки, э, почувствовали вот эту жизнь. Он очень хочет туда, в эту новую жизнь, но в то же время он не готов, не хочет расстаться со старым. Вот это вот очень большая проблема. И на самом деле... А... По-моему, это самая основная проблема, из-за которой у нас на тренингах в основном одни женщины. <связычные> потому что чаще всего все-таки не готовы оказываются мужчины. Мужчине очень трудно оставить свою прежнюю жизнь, вот так вот, доверяя чему-то новому. Не всем, конечно, не всем мужчинам, но приезжают и мужчины. Но, как правило, приезжают одни женщины. Ну, женщины они более открыты, они более готовы. Да. Но это, знаете, честно сказать, да, вот честно сказать, во многом это только внешне. Потому что женщины, они эмоциональны, они действительно открыты готовы. Они как бы идут, но я хочу подчеркнуть, как бы. Как правило, мы тоже, женщины, думаем так, что если мы встретили его, своего особенного мужчину, то наша жизнь, она изменится, но как бы оставаясь прежней, она просто добавит в себя что-то новое. На самом деле, конечно, это не так. И я соглашусь с Андреем, что женщины тоже бывает не готовы поменять радикально свою жизнь, потому что повседневный план, очень многих, безусловно, держит, как мужчин, так и женщин. Вот э, в этом видео мы, наверное, скажем довольно много неприятных вещей на зачем? самом деле. А, ну вот Шанти говорит, зачем... А, У нас ее вам... пили. Ну вот так получается. Собственно, почему я решил это видео записать? Потому что, вы знаете, я не считаю, что это совпадение последние индивидуальные процессы, которые я провожу. Они были тоже в основном посвящены э, теме воссоединения с родной душой, с близнецовой половинкой, общения с родственной душой. И вот на этих индивидуальных сеансах происходят очень интересная вещь. Э, на них происходит также раскрытие души, э, ну будем называть это общим термином душа, душа с большой буквы, для того, чтобы недолго объяснять, что это такое. Раскрывается ваша внутренняя самость, ваша Высшая Душа раскрывается. И вы знаете, люди, которые на, на сеансе э, вдруг, вдруг начинают очень сильно раскаиваться, я скажу так. Потому что они осознают, что в повседневной, в обычной жизни они очень много делают того, с чем их душа не согласна, их душа от этого буквально страдает, они очень раскаиваются, это происходит спонтанно на сеансе, то есть это не назначение сеанса, чтобы человек покаялся, ни в коем случае нет, а само происходит. И почему, собственно, я заговорил об этом и зачем, собственно, стал делать видео, вот это задумал. Когда встреча с родной душой происходит, ваша душа раскрывается, и первое время, первые недели, первые месяцы, вы естественным образом живете в согласии со своей душой. Вы раскрываетесь, происходит такое радостное раскрытие, приятное. Человеку приятно быть откровенным, говорить правду, делиться с другими людьми, он становится открытым, если даже раньше был закрытым и так далее. И в этот период человек, как правило, не делает тех вещей, которые против его души. А потом наступает другой этап, и опять как бы все возвращается на круги своя. Так вот, основная проблема пути родных душ и воссоединения своей близнецовой половинкой состоит в том, что наше сознание опускается опять. После того, как произошла встреча, наше сознание поднялось, а потом опускается. И мы начинаем делать все те же самые вещи, которые делали раньше. И естественно, до встречи я имею в виду, естественно, никакого воссоединения не происходит. И никакого духовного прогресса особенного не происходит. А происходит э, либо топтание на месте, либо откат назад. И э, возникает вот эта горечь. А зачем же тогда вообще была эта встреча? Почему мы не вместе? А, почему такие препятствия? Зачем такие проблемы, ну и так далее, вот эти вот все вопросы, которые все эти годы, собственно, люди задают. На все эти вопросы ответ фактически только один. Все это происходит, все эти проблемы возникают, потому что уровень сознания падает. И поймите нас правильно, мы не выступаем сейчас вроде, знаете, какие-то гуру, что мы все прошли, мы все умеем, мы святые, просветленные, и теперь вот получаем. Нет, на эти же грабли наступаем и мы. Да, мы да. с этими же ситуациями сталкиваемся. Да. Но просто разница состоит в том, что мы чаще всего это осознаем в основном. И как бы нажимаем на то у нас, говорим, стоп, дальше не надо так двигаться, не надо регрессировать назад. И Причем? стараемся, стараемся выходить как наверх. За эти годы, мне кажется, у нас тоже очень много раз случались эти вопросы, зачем это было нужно, зачем ну, да. эта встреча была нужна, зачем была эта эйфория, зачем потом такие проблемы, колоссальные трудности, которые просто кажется невозможно преодолеть и так далее, и так далее. Но когда человек все-таки заинтересован в пути своего развития, развития своей души именно, божественного развития, когда он стремится к чему-то большему, чем просто обустроить свой повседневный план, жить комфортно, жить с тем, кто ему близок, и все на этом как бы достаточное. Когда человек стремится именно душой, жить по душе, жить по-настоящему таким, проявлять себя здесь в жизни, какой он есть божественный, каким он себя чувствует, когда как раз и встречает свою родную душу. Так вот, если человек в этом заинтересован, то, безусловно, он будет стремиться дальше, несмотря на трудности, несмотря ни на что. И всегда, конечно, в такие моменты, когда такие вопросы у нас тоже случались с Андреем, для чего это все было нужно, зачем была эта встреча, что теперь? Приходил ответ свыше, безусловно, от своих родных высших сил для развития. Потому что вы не можете встретить свою родную душу, пройти какой-то минимальный отрезок внутреннего очищения и дальше жить по-прежнему, не развиваясь. Это невозможно. И особенно с Близнецовой половинкой это категорически невозможно. Это просто показывает жизнь своей практикой. Практически она показывает, что если вы встретились, если вы половинки, действительно, если вот ваши задачи какие-то особенные в этой жизни, что-то сделать особенно и принести сюда на землю или хотя бы как минимум свою душу развить, то никогда вы не остановитесь в этом развитии и всегда будут новые какие-то задания, какие-то новые экзамены, новые испытания. В общем-то, как по сути в обычной жизни, но со своей божественной половинкой, да даже со своей родственной душой. Там усиливается это в разы все эти задания, все испытания и, соответственно, экзамены тоже. Вы знаете, друзья, кто следит за нашей деятельностью, вы можете сказать. Ну, вы об этом уже говорили, и мы в разных видео об этом действительно говорили. Я вот еще хочу важный момент сейчас Андрей перебил а -а -а. его, извини. Вы знаете, могу сказать так, что <laughs> я знаю, что за моей спиной часто женщины говорят, что Шанти проще, потому что она воссоединилась со своим мужчиной. Так вот, девочки, дорогие, дорогие женщины, которые будут смотреть это видео, мне не проще. Потому что если бы вы знали, какие испытания я проходила для того, чтобы соединиться со своим мужчиной, и сколько было сделано, чтобы с ним соединиться, и до сих пор еще что-то делается и будет делаться до конца нашей жизни, я уверена в этом. Поэтому никогда не думайте, что кому-то проще, никому не проще, даже кармическим партнерам. Не бывает просто, не бывает все, вот так вам принесли на блюдечке с золотой каемочкой, дали этот дар и все, вы пошли дальше благословенно, благословенно и легко по своему пути. Так не бывает. Если вы видите, что кто-то чего-то достиг, значит он сделал для этого очень многое, значит он прошел через многое. Поэтому никогда не думайте так, что вот нам сидеть и говорить здесь проще, а вам там сложнее. На самом деле не так. Все истории, все случаи, которые мы знаем из живого опыта общения с людьми, встретившими свою родную душу, все они невероятно перекликаются с нашим. Поэтому мы все с вами в одной лодке, можно так сказать. Когда, Просто... когда провожу сеансы вот, по поводу воссоединения Близнецовых половинок, и люди рассказывают такие такие то проблемы, и часто, так знаете, они стесняются. Говорят, ну вот вы знаете, вот, вот, вот такая вот у нас проблема. И они стесняются этого, потому что это такая жесткая проблема. Я говорю, не смущайтесь, нам это знакомо. Как? И вы это так вот тоже знаете? Я говорю, да, мы это прекрасно знаем. Мы это все прошли вдоль и поперек. Даже у вас такое было. Я говорю, а чем мы особенным отличаемся? Мы люди, мы проходим те же самые этапы, но со своей спецификой. Но суть остается одна, это жесткие испытания на внутреннем очищении трансформации. Но на этом видео я все-таки хотел сказать о другом и к этому постепенно подвожу. Кто постоянно наше видео смотрит, вы можете сказать, что ну, вы об этом уже все давно рассказали и повторили не один раз. И это действительно так, это правда. Мы об этом говорили много раз. Но с течением всех этих лет. Я понимаю, что мы говорим очень часто как будто в пустоту. Все равно вот, проходит много лет, 10 лет всей нашей деятельности, работы, и приходят люди с теми же самыми вопросами, которые смотрели наш канал, которые смотрят его много лет, которые знакомы с нами, которые приезжают, которые приезжают на ретриты, приезжают на ретриты постоянно. которые э, принимают участие в индивидуальных сеансах, проходят индивидуальные сеансы. Они все это делают, они все это понимают, они это чувствуют, у них получается что-то, что то не получается. То есть они идут по этому пути. Но вопросы остаются те же самые. Вопросы с повседневного плана. Почему он не со мной или она не со мной? Ну, чаще всего, почему он не со мной? Что делать, что мы были вместе? Ну, и все с этим связано. Мы все равно повторяем одни и те же ответы и повторяются одни и те же вопросы. Возникает такая ситуация, что будто бы мы как будто бы воздух молотим, да? Как попугая повторяем и повторяем. Мы повторяем мы для того, чтобы хоть как-то каким-то образом дать понять, что, дорогие вы наши, работа на этом пути, на пути воссоединения, работает по-настоящему только одно повышение уровня вашего сознания. Все. Повышение уровня вашего сознания происходит, и проблемы рассасываются. Сначала внутренние проблемы, потом внешние проблемы начинают решаться постепенно. Но человек, пройдя либо сеансы, либо ретриты, либо что-то еще, у него точка сборки поднимается, потом опять падает. И когда у него падает точка сборки, он подает, повторяет те же самые вопросы. Я не знаю, каким образом нам еще можно рассказать, каким образом вам можно еще доказать, что когда повышается уровень вашего сознания, когда вы над ним постоянно работаете, постоянно фактически работаете, то проходит время, и ваша ситуация и внутренняя, и внешняя меняется. И да, на этом пути совсем все непросто, нелегко. Помимо внутреннего очищения и трансформации, происходит еще и соблазны, возникает соблазны. И один из соблазнов, э, с моей точки зрения, самый распространенный и самый губительный. Вот об этом я сейчас тоже вкратце расскажу. Это духовные гордыня. Знаете, э, нам известно, что в сети очень сильно муссируется различные мистические, полумистические истории близнецовых пламен. А когда говорят, что близнецовые пламена встречаются для того, чтобы завершить свои земные дела, свои земное воплощение, это их последнее воплощение в этой жизни. Встреча близнецовых пламен структурирует вокруг пространства, пространство вокруг светлеет. Встреча и соединение близнецовых пламен – это благодать для всего окружения. В этом есть доля правды, но в этих всех историях и многие-многие другие истории о том, что у близнецовых пламен рождаются дети-кристаллы, непременно дети-кристаллы, ну и, конечно же, только самые-самые светлые личности на этой планете. В, этой, в этих историях есть определенная доля правды, но мы об этом крайне редко, да практически вообще не рассказываем. Да? Почему? По одной простой причине, большой причине это неимоверно раздувает духовные гордыни. И те люди, которые слишком-слишком погружены вот в эту всю мистику, полумистику, в которую очень много выдуманного, кстати, совершенно нереального. Ну, просто а притянуто вот, за уши. Ну, притянуто да. за уши, рассказывается красивая история. А вот, еще раз повторюсь, в этих историях есть много правд. Но люди, которые в это очень сильно погружены, у них очень быстро вырабатываются духовные гордыня. Они, если они встретили свою близнецовую половинку или даже родственную душу, они уже считают себя избранным человеком. Они уже себя чувствуют полубогом. А им уже нужен трон, им уже нужны какие-то совершенно особенные условия жизни, чтобы все им в рот смотрели, слушали все, что они говорят. Они уже гуру. Пожалуй, именно по этой причине у нас не получилось со многими людьми что-то сделать совместно, потому да, что очень много такое, да. людей приходили, вот именно пары, которые именно с такой позиции приходили, что, да, вот действительно что-то там, прямо буквально что-то особенное такое. В общем, духовная гордыня. В общем, человек начинает думать о себе очень-очень много и, соответственно, себя вести. Вести себя некрасиво, скажем так, да? И почему об этом стоит упомянуть? Вы знаете, не только это связано с темой близнецовых половинок, родственных душ. Это вообще очень часто встречающаяся ситуация на духовном пути. И люди далеко не всегда осознают, что они попали под влияние духовной гордыни. А чем она пагублена? С тем, что со временем, со временем когда духовная гордыня одевает вами полностью, вы просто теряете всю духовность, у вас остается только пафос, только понты и только вот эта вот энергия власти. Духовная гордыня, она дает энергию власти. Вы можете повелевать людьми, вы можете их как пешки двигать, но духовности уже нет. Что такое духовность? Это и любовь, и это состояние покоя, состояние внутреннего мира. И, пожалуй, наверное, одно из самых главных показателей – это состояние состраданий к людям. А, потому что духовность в действии, это когда вы людям сострадаете, и когда вы даже порой жертвуете собой своей энергией, с... частичкой своей жизни для того, чтобы помочь кому-то другому. А вот с нашей точки зрения это и есть подлинная духовность. А когда вам овладевает духовные гордыни, то вы уже стремитесь не помогать, а поучать чтобы вас слушались, выполняли ваши директивы, команды и больше ничего. А вот такая большая ловушка возникает. И эта ловушка не только у индивидуумов, у кого-то отдельно, да, это уже такая целая большая тенденция. Поэтому нам, честно мы говорим, нам не нравится этот термин Близнецовые пламена. Не нравится. Вот по этой причине. Потому что из этого сделали бренд. Лезенцовые пламена – это такая медалька, которую вам нужно на себя надеть и почувствовать себя избранным. И не важно, что а, вы фактически можете полезного людям дать, а, не важно, что, чем вы можете помочь. Главное, что эта медалька у вас есть. А, вот это вот очень губительная штука. И я опять возвращаюсь а, к опыту индивидуальной работы. На индивидуальной работе когда у людей происходит вот это глубинное погружение внутрь себя, они это видят, что с ними это либо происходило когда-то раньше, либо сейчас вообще происходит, и они очень сильно раскаиваются. Когда ваша душа по-настоящему пробуждается, она видит, чувствует эту энергию духовной гордыни, и а, это очень неприятно нашей душе. Вашей высшей душе это очень неприятно, это не соответствует и вот в эти моменты вы понимаете, что оказывается, когда вами овладела духовная гордыня, в этот момент закончился ваш духовный путь. Все, дальше вы духовным путем не идете. Вы идете путем приобретения славы, богатства, почета, чего-то еще в себе. Хотя видимость может быть такая, что вы как бы помогаете другим людям. Сочувствия у вас уже нет, не возникает. Духовная гордыня перекрывает у вас сочувствие, эмпатию вы хотите только для себя. И еще раз я могу сказать, мы не выступаем в роли святых просветленных экспертов, которые судят других. Мы также попадали в эту ловушку и Шанти, и я, и в прошлых жизнях, и в этой жизни. И поэтому мы знаем, что это такое. Это ловушка, это иллюзия, иллюзия духовного пути, иллюзии помощи, и это очень опасная штука очень опасно и тем, что у вас нарабатывается кармический долг, на самом деле. И люди, которые это в свое время осознают, они за голову хватаются, они говорят, это ужасно, то, что я сделал, это ужасно. Еще раз скажу, и я в это попадал, и Шанти, ну, я могу за себя и, мы, сказать. и мы шли довольно долго этим путем, поэтому Узнаем, Я могу сказать так, говорим, что да. когда началось развитие активное на духовном пути, вот мое именно, Андрей уже был опыт определенный, да, вот он как раз попадал в эту ловушку, он мог мне об этом рассказать. Я могу сказать так, что когда у тебя есть этот опыт, у меня этот опыт очень сильно наработан был в прошлых жизнях. И в этой жизни на, на этапе внутреннего очищения приходилось очень сильно с этим работать. Не просто работать, с этим невыносимо было жить, и невносимо было соединиться с моим мужчиной, с моим любимым. Поэтому у меня не было выбора, чтобы остаться в этом. А я делала окончательный выбор, я сказала нет, мне это не надо. Потому что когда-то я пользовалась, видимо, услугами этих сил, которые мне давали почеты, славу и так далее, не знаю, что там еще какие-то амбиции. Но в этой жизни, при встрече с моим мужчиной, я, я сделала четкий выбор. Я сказала, нет, мне это не надо. И все это время я двигалась в направлении как раз отказа от гордыни в любом ее проявлении. И я прекрасно вижу это проявление в других людях, которые к нам приходят, которые приходят лично ко мне на сеансы. Я знаю, что это такое. Я знаю эту энергию. И я никогда не потакаю гордыни в людях, и Андрей тоже делает то же самое. Мы никогда не потакаем этим программам, мы равнодушно смотрим на эти какие-то почеты, славу и так далее. Потому что мы сами это уже когда-то прошли. И нет такого, что ты навсегда отказался от гордыни и сказал, меня это не затронуло. Знаете, были такие люди, которые говорили, нас это не коснулось, или меня это не коснулось. На самом деле человеком это овладело капитально, и он даже это не осознал. Вот, что страшно. На самом деле это страшно, потому что душа попадает в сети, и сколько ей с этим жить? Одну ли жизнь, тысячи ли жизней? Уже зависит от этой души. У каждого свой личный опыт. А сделать это видео меня вдохновила та ситуация, которая стала возникать в последнее время на индивидуальных сеансах, когда люди погружаясь, погружаясь в свою душу, начинали осознавать, что в частности вот духовные гордыни и другие, так сказать, грехи, да, как их назвать, ошибки, очень, очень сильно сдерживали их не только духовное развитие, но и личностное развитие. Вот в той глубине, когда человек в глубину в себя погружается, он это совершенно ясно видит. Он говорит, боже мой, это же.. Мне камень преткновения, это вообще гири какая-то на моих ногах, какие-то цепи кандалы, это не дает мне двигаться вперед. Но это нужно осознать. Вот мы сейчас это просто говорим словами, да, может быть, кто-то почувствует, поймет. Это нужно прочувствовать и осознать, что это очень сильно мешает. И на тех же самых сеансах, к моему собственному великому удивлению, я вам должен честно, правда сказать, когда... Люди задавались вопросами, ну а как же иначе жить на Земле? Как без гордыни? Тебя же не будут уважать, тебя не будут слушать, тебя будут э, презирать, ну и так далее. А вот высшая душа сама дает ответ, каким образом действовать. И ответ, если очень просто, если очень просто его выразить, он следующий: что действовать можно, сообща с другими людьми. Не ставить себя выше их, не ставить себя в роль гуру какого-то учителя. И не надо принижать себя, кстати говоря, тоже. А вот быть равным среди равных. Это не значит, что все умные, все обладают одними и теми же талантами, все могут одно и то же делать. Нет, все люди очень разные. Кто-то одно может, кто-то другое, кто-то третий, кто-то вообще ничего не может. Но тем не менее, все люди по своей изначальной природе равны и могут сотрудничать на основе дружбы, взаимоуважение, даже вот можно сказать элементарной культуры какое то общения. Взаимодействовать, сотрудничать, когда происходит взаимодействие, вот этого вот синергии возникает. И на наших ретритах, кстати, люди это очень часто чувствуют. Никто, никому не хочется никого осуждать, никому не хочется никого учить, получать. Люди общаются вот в этой атмосфере, атмосфере родных душ, мы называем ее атмосферу эту. А они общаются в этой атмосфере, происходит синергия, происходит взаимоусиление. Кто-то что-то сказал, а другому человеку это очень понадобилось. А кто-то помолчал, и это стало уместно. Вот вы знаете, вот так это работает. Оказывается, есть другие основания для жизни, для взаимодействия, для обучения, для продвижения вперед. Взаимод... То есть основания сотрудничества. И вот в основном это видео именно об этом. Что, и при встрече с родной душой. И даже если у вас нет этой встречи, но вы идете духовным путем. Или если вы не идете духовным путем, но у вас внутри что-то зовет вас а, куда-то вперед, найти себя, свою душу. Знаете, что на этом пути есть вот такие вот опасности, о которых мы очень коротко рассказали, а есть видео, в которых мы очень подробно об этом рассказываем, если будет желание, посмотрите. и Есть совершенно другие основания для жизни. Не, не гордыня и не принижение себя, а сотрудничество, общение, равное, как с друзьями, как, э, ну не знаю, как хотите называть, как с партнерами, как с равноценными. Вы равны среди равных. Вот это гораздо более продуктивная э, позиция. И какое это имеет отношение к воссоединению близнецовых пламен? В паре близнецовых пламен нет главного и нет не главного. Как это часто бывает в повседневности. Допустим, раньше был, было такое положение, что мужчины главные в семье. Последние там лет, наверное, 15-20 может быть. В противоположной ситуации женщина становится главной в семье. У нас Знаете, поднялся ветер. Хрен, хрен резкий не слаще получается. То есть, поправь мне, пожалуйста. Уже очень ледяной ветер, надо уходить. Да ладно. Уже ветер, ветер поднялся, мы должны заканчивать. но ну, собственно, и тема уже почти завершена. А солнце уже тоже в глаза меня начинает продует, светить. Подожди, у меня тоже летит сюда. Давай. Заканчивай. Ветер поднялся, уже нам надо завершать. Самое главное, что мы хотим сказать, что и при встрече с родной душой, если вы хотите идти духовным путем, если в вашей душе рождается желание другой настоящей жизни, имейте в виду, что вас могут постерегать вот такие вот опасности. И знайте всегда, что ваша высшая душа, она всегда вам подсказывает истину, она вам всегда подсказывает очень простые вещи, что вы равны среди равных, что вы можете сотрудничать на основе духовного, духовного созвучия, на, на основе вот этой вот энергетической синергии, и тогда ваш путь становится настоящим, интересным и очень плодотворным. А если вы опираетесь на старые программы, на программы такие, которые звучат вот так вот, ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак, да? То есть обязательно кто-то должен быть ниже, кто-то должен быть выше, кто-то должен быть дураком. Вот это вот старые все программы, которые никак не будут способствовать ни вашему воссоединению с Близнецовой половинкой, ни вашему духовному пути. Когда ваше сознание поднимается на, вы, на высокие вибрации, все вот эти темы старые, они становятся вам просто неприятны и даже смешны на самом деле, вам даже смешно все это наблюдать. Вот об этом мы хотели сделать это видео и в конце сказать, что вся наша деятельность все эти годы направлена по сути на одно, на то, чтобы сознание человека росло на то, чтобы он узнавал на собственном опыте, что он может реально жить иначе, что у него внутри есть эти потенциалы, есть эти возможности, есть эти, есть эти знания. Внутри он может раскрыть свое предназначение. Это реально, дорогие мои, не какая-то реклама, это происходит, это возникает. Да, с этим связаны трудности, но а где их нет, этих трудностей? Если вы что, пойдете в повседневную жизнь, вы их там не найдете, Огромное количество трудностей везде. Такая планета. Здесь всякое действие встречает противодействие. Здесь плюс и минус. От этого никуда не уйти. И еще и еще раз э, скажем. Если вы встречаете свою родную душу, оставляйте свои старые программы сзади. Оставляйте их в прошлом. Если вы их не оставили, то никуда вперед вы не пойдете. Со старым багажом, в новую жизнь не получится. Как еще Иисус говорил, что молодое вино в старые мехи не вливает. Вот это вот то же самое, та же самая история. Хотите вы соединиться со своей родной душой, оставляйте все старое позади, в прошлом, и смело шагайте вперед. Ваша высшая душа, она знает, какие шаги вы должны предпринять, какие способы помогут вам в вашей новой жизни. Что-то новое будет раскрываться обязательно, но только если вы действительно откроетесь этой новой жизни. И вся наша деятельность направлена именно на это, поддержать вас на этом пути. Раньше я считал, я был, честно говоря, наивен, слишком оптимистичен. Я считал, что достаточно людям все это просто рассказать, а те, кто надо, они это почувствуют, они смогут сами идти, у них все получится. По факту, по практике получилось не так. Действительно, на самом деле, очень мало людей, к сожалению, очень мало людей могут просто сами идти по этому пути. Очень многим нужна поддержка, и мы по мере возможности можем эту поддержку оказывать. Пожалуйста, мы открыты для этого, мы сможем вас поддержать. Но как бы мы вас ни поддерживали, каким бы образом мы вам не помогали, все равно основная она за вами. Идти вам. Вы идете, а мы помогаем. Если вы не идете вперед, мы ничем вам помочь не можем. Мы не сможем вас тащить, вот как из болота, тащить бегемот Мы этим не занимаемся. Но мы открыты для помощи. Со всей нашей радостью. Вот, собственно, об этом, вот об этом и видео. Так оригинально мы решили рассказать о своем юбилее. Ну да, юбилей скоро. Ну а как, а что, цветы собрать, торт, свечки? Как-то это банально, неинтересно. На самом деле мы всегда с Андреем очень радуемся, когда человек выбирает настоящее. И, и всегда очень сильно огорчаемся, когда... Он отказывается от настоящего и возвращается в свою старую жизнь. Но, конечно, здесь у каждого свой опыт, у каждого, каждому пройти нужно еще может быть еще раз, еще раз, еще раз старую жизнь свою по кругу, чтобы потом уже понимать, что же такое вкус настоящей жизни, жизни по душе, жизни в согласии с Божественным. И когда вы выбираете эту жизнь, для нас это самая лучшая награда. И благодарности. Вот оно, наше основное, чем мы, в общем, можем вам помочь и чем мы собственно должны заниматься. Мы ну испытываем, от, испытываем от этого огромную радость. Да. Ну что ж, нам пора, пора прощаться да, Попутного пора. ветра! Ветер поднялся, нам нужно Попутного завершаться на самом нам. деле, можно было бы еще говорить многое об этом. Но мы сделаем другие видео, где каждую тему, наверное, разберем еще поподробнее. До встречи, наши родные. Всего доброго, друзья.